Простому смертному можно поступить в МГУ. В 10 классе я был вообще супер первый абсолютный во всей России. Вас пригласили или как это вообще должно происходить? Врачи зарабатывают там до 1000 евро, может 1000, может быть чуть-чуть больше. Получает э, от 1200 евро, это уже с учетом вычета налогов. Затребовал от местной администрации, мне нужно здесь квартиру. Но реально работать хирургом здесь. Для того, чтобы подтвердить специальность, нужно долго ждать. Подписывайтесь на канал Романа и ставьте, конечно же, лайки. Ребята, вы э, врачи, выпускники МГУ. Скажите, пожалуйста, простому смертному можно поступить в МГУ? Можно. Вот. Как это мы показали на своем опыте. Лично я седьмого класса хотела поступить в МГУ и уже знала заранее, что буду покупать, поступать на факультет фундаментальной медицины, вот. и поступила специально в школу в биологический класс с хорошими преподавателями, занималась с репетитором последний год очень интенсивно, вот. и в общем-то из сколько у нас получается набирали человек 70, да, на первый курс? Да. То есть, ну, конкурс довольно большой, особенно это в культете, потому что берут мало людей. Да. 35 я, я была на последнем бюджетном месте, то есть я еле-еле, но ага. все-таки проскочила, да. А Ваня, собственно, призер mm -hmm. или победитель, да? Поправь меня, всероссийский ну, в, в классе физиологии. призер, да. Победитель чего? А, ну, есть такие олимпиады предметные везде, и в России, и в Украине, и, и, и здесь наверняка тоже есть олимпиады предметные. У меня была биология, я тоже, собственно, ну, класс со второго, наверное, я вообще в, в этой теме, потом класс седьмого я уже активно занимался биологией, класс с девятого я узнал, что я поступаю в МГУ, вот, и, собственно, к этому ко всему шел. И... Ну, в 10 классе я был вообще супер первый, абсолютный во всей России. Вот, в 11 классе чуть-чуть там на 9 месте я был в России. Фантастически. Вот. И, соответственно, Лена прошла все этапы там с экзаменами вступительными в МГУ. Все по самой жести. Да. У меня было наоборот. Я до этого три года был в самой жести, а потом принес диплом, и меня взяли. Круто. То есть вы выпускники медицинского факультета МГУ. Приехали сейчас в Порто для того, чтобы... Работать здесь врачами? Да. Вас пригласили или как это вообще должно происходить? Нет, нас никто, к сожалению, не приглашал. Да. <laughs> а, да, просто после окончания университета встал вопрос, что, собственно, делать дальше. И в России ситуация в медицине и в Москве с рабочими местами сейчас не очень хорошая. Поэтому стали выбирать, куда же можно поехать. Вот. Но поскольку Португалия полюбилась нам еще до этого, мы решили, что вот можно попробовать Португалию. Чем полюбилась? Солнце, климат и еда. Комсортеза. Ну, конечно, была как история. Мы за год до того, как вообще задумались о переезде, были здесь две недели в автопутешествии. То есть мы обколесили все от Лиссабона на юг, потом по интерьеру, наоборот, на север, до порту. Вот, то есть мы так довольно хорошо изучили географию, посмотрели замки, всю еду и все такое, вот, народ приветливый, э, все, в общем-то, океан в доступности, даже если ты живешь в самой далекой точке Португалии, да, да. океан у тебя всегда под, под боком, плюс э, на всю Португалию э, меньше 11 миллионов человек, а в Москве официально уже больше 12, кажется. Да. Ты не в Москве да? Я, да, вообще родился в Казахстане, там где-то мне было шесть, мы переехали в Волгоград потом, 10 лет в Волгограде и почти 9 лет в Москве я прожил, получается, то есть весь университет, всю ординатуру и потом еще полгода после этого. То есть вы буквально вот недавно закончили университет, э, ординатуру, да? Я закончил ровно год назад, получил сертификат хирурга Лена. Соответственно, два года назад уже, получается, выпустилась из университета и в интернатуру или в ординатуру не ходила. Угу. Вот, потому что мы уже планировали, что мы будем переезжать и уже начали готовиться активно к этому. Вы сказали, что э, с рабочими местами в Москве есть проблемы, с доходом есть... Э есть сложности скажем мы вчера это обсуждали да когда врач зарабатывает 500 евро вот то что я знаю в португалии не сильно отличается ситуация врачи зарабатывают там до 1000 евро может тысячу может быть чуть чуть больше вот врачей врачей не хватает их не набирают я знаю даже историю когда врач ну, проходит по каким-то квотам или не проходит и ждет еще год пока выделят какие-то квоты ну и в общем не все так круто в португалии На мой взгляд, здесь все зависит от того, где искать работу, потому что многие, например, португальцы, они хотят работать в Лиссабоне, в Порту, mm -hmm. где реально очень большая конкуренция. Mm -hmm. В то время как внутри страны, на, в районе границы Испании, реально очень большая нехватка врачей. И там уже, имея какой-то опыт работы в России, фактически можно, и у нас есть реально знакомые, которые из Москвы нашли работу, получили приглашение, получили рабочую визу и приехали работать в госпитале. Ну, для начала в приемном отделении, но mm -hmm. это уже что-то. Mm -hmm. И если говорить о зарплатах, то, в принципе, уже интерн, ординатор получает от 1200 евро, это уже с учетом вычета налогов. Mm -hmm. Ну, а дальше после, если ты... Здесь учишься, и если ты хороший профессионал, то, мне кажется, все возможно, все в твоих руках. И в этом сомнений нет. Вот, по сути, ну, в Москве ты находишься в замкнутом круге, а здесь э, страна, в общем-то, довольно-таки большая, много мест. Действительно, и в интерьере у нас, например, хозяйка наша квартира, она живет в Виллориале. Mm -hmm. Это, ну, в принципе, там сколько 200 километров отсюда, но mm -hmm. уже нет специалистов. То есть, они ездят, например, на консультацию там, травматолога, к примеру, в Брагу. Ага. А, то есть за 100 километров от дома, вот. но, и она рассказывала буквально реальную историю, ну, про португальского пока доктора, который приехал туда, в реал к ним, работал, причем, чуть не семейным врачом. Вот, и затребовал от местной администрации, мне нужно здесь квартиру, да. у меня должен работать здесь муж да. И, в общем, в таких условиях я буду здесь работать В итоге она работает вся в шоколаде, у нее есть квартира, за которую платит ей государство У нее муж устроился каким-то, типа, старшим менеджером Атолия, -а -а. там, в этом самом Биллореале То би есть би все обеспечили, вот, да? То есть, да, если есть желание у человека, то, очевидно, этим можно пользоваться Потому что, но ну, это правда проблема но Реально работать хирургом здесь? Хирургом сложно. Сложно. Потому что э, здесь немножко другое образование. Тут уровень образования, в принципе, сильно выше, чем в России. Несмотря на то, что мы заканчиваем МГУ, мы даже сейчас уже ощущаем эту разницу. Серьезно? Э, да. Даже просто вот после окончания университета ребята, выпускники знают гораздо больше и гораздо глубже нас. За счет чего? Я думаю, что другие стандарты просто образования. Потому что у нас э, российская своя школа. У профессоров свои какие-то представления об образовании. Да, наука тоже на спаде. И почему-то не пользуются теми ориентирами, которыми, теми стандартами, которыми пользуются во всей Европе и в Америке, и, в общем, во всем мире. Ну, то есть, да, в Москве даже это считанные единицы, просто островки, где есть люди, которые с мозгами и с административным ресурсом, которые ну, все-таки могут бороться с системой хоть как-то, они более-менее держатся на уровне. Но общий уровень страны и даже Москвы, он, конечно, ну, не 21 века уровень. Конечно. Ну, вы имеете в виду медицину? Именно медицина, да. И образование, ну, система, она вся циклично работает, потому что она питается собственными кадрами, ну, сам да, понимаешь. Да. Поэтому, получается, когда э, врачи, которые обучают интернов и студентов, их средний уровень плохой, да. скажем так, условно, то уровень студентов, он еще на шажок ниже, потому что понятно. Ну, потеряется. и так дальше, да. да. Но если говорить о работе хирурга именно здесь, да, после России, то здесь для того, чтобы подтвердить специальность, нужно долго ждать, и не всегда это получается, не всем это удается, но всегда есть вариант поступить здесь в интернатуру, отучиться здесь 5 лет, и это, в общем-то, возможно. Для того, чтобы стать хирургом, нужно набрать на экзамене очень высокий балл. Но, опять же, если есть желание, если есть силы, и если уже где-то там с 4 5 курса университета поставить перед собой цель выучить язык, и заранее начать готовиться к этому экзамену, то, опять же, есть шанс шансы сдать его хорошо и получить место хирурга. То есть, начать готовиться там, в да. России, в Москве? Да, готовиться, несомненно, надо еще из России. Да. Это, это факт. Во-первых, во тянуть язык, во-вторых, тянуть медицину одновременно и сильно. На португальском? Да. Ну, если у тебя второй язык английский, то можно на английском. Да. Кстати, на английском можно здесь сдавать экзамены? Сдавать экзамен – нет. Но, опять же, здесь местные врачи читают книжки американские, и mm -hmm. пока экзамен э, по американской книжке, хотя она есть в переводе, но обычно они покупают еще не переведенную версию и готовятся по ней. для них врачи это, знают да. английский язык, да. Люди, которые здесь проходят стажировки, например, у нас есть несколько знакомых, которые стажируются здесь в клиниках просто по личным договоренностям, а, они, в общем-то, не все изначально знали португальский язык. Mm -hmm. Mm -hmm. Это не мешает. А вы уже как-то пересекались вот с сотрудниками больниц, ну, медиками, врачами, португальцами? Ну, в общем, цели такой не стояло, вот, но по личным делам обращались, да. в общем-то, именно в систему медицинскую, вот, немножко, скажем так, ознакомились с государственной, с частной, но пока не стоит задачи как бы, налаживать вот такой контакт личный, поэтому ну, сильно много не пересекались. Да, да, Ваня да. сейчас работает тоже с врачом вместе, да, да, да, и с я в университете учусь в магистратуре, хотя магистратуру по физиотерапии, тем не менее, у нас некоторые лекции ведут врачи. Вот, и нас э, водили, собственно, в клинику, водили на операции. И, в общем, была тоже возможность познакомиться с врачами. Здесь, что приятно, они все готовы учить. И это колоссально отличается, опять же, от России. То есть э, люди хотят делиться тем, что они умеют и готовы, в общем-то, отдавать это. Да, просто у нас сейчас задача стоит получить образование. И э, э, сейчас все силы брошены на это. Последний вопрос, который я хочу задать вам в этом видео, это почему решили порта? Почему не Лиссабон? Это получилось случайно на самом деле. Да? Да, вообще-то изначально идея была все-таки Лиссабон, потому что у меня остались такие очень позитивные впечатления от этого города, когда мы там были. Он все-таки такой большой, красивый, весь отремонтированный. А, вот. И казалось, что все-таки если ехать, то нужно ехать в столицу. Да. Но... Когда мы стали выяснять, как, собственно, происходит процесс переезда и легализации именно вот в качестве врача, да, какие экзамены, мы узнали, что в Порту проще сдавать один из основных первых экзаменов в орден врачей, в Орден Душ В общем, это я понял. Поэтому, да, да, поехали в Порту. Портовчане говорят, что Порта намного круче Лиссабона. Ну, наверное, лиссабонцы тоже говорят, что Лиссабон намного круче Порта. Подписывайтесь на канал Романа. И ставьте, конечно же, лайки.